правильно подготовить черенки для весенней прививки для хранения зимой? Первое, нужно вымочить в воде 12 часов. Далее обработать по желанию раствором марганцовки и высушить. После этого обновляем срезы и воски свечи обрабатываем. Так делаем со всеми черенками. Когда они высохнут, можно положить их в пакет и очень плотно закрутить. Здесь можно открутить скотчем. Далее заворачиваем влажную тряпочку. И кладем в еще один пакет. Также его очень плотно прикручиваем. И также скотчем. Ну что ж, все готово. Теперь можно убирать в холодильник или погреб, или просто закопать в снег. Спасибо за внимание.